Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жениров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня я решил записать для вас видео, где отвечаю на 5 популярных вопросов, связанных с темой тревоги. Я вопрос себе эти выписал и прямо по ним пройдусь. Давайте я сначала зачитаю все эти вопросы, а потом уже буду с вами рассказывать. Первый вопрос. Причина проблем с тревогой. Второй. Беспричинная тревога. Что с ней делать? Третий. Как убрать тревогу в моменте ее возникновения? Четвертый. Как избавиться от тревоги навсегда? И э, пятое Это непрерывная тревога весь день. Что в этом случае делать? Э, давайте пойдем по порядку. Э, обязательно смотрите и слушайте внимательно потому что я буду говорить последовательно так, чтобы мы сейчас осветили всю э, тему тревоги, так, чтобы вам все стало понятно, э, что же делать, почему так все возникает. Э, я эти вопросы э, брал на основе того, как э, в Телеграме люди задают свои вопросы. Если вы еще не подписаны на мой Телеграм-канал, то ссылка в описании, обязательно подпишитесь, потому что там мы гораздо чаще взаимодействуем, э, чаще отвечаю на вопросы, то есть... Больше, наверное, моментов взаимодействия происходит. Причина проблем с тревогой. Значит, когда ко мне обращаются люди, у них могут быть разные представления о том, как они столкнулись с такой проблемой. Но в ходе моей работы на основе тысяч уже людей, я могу с уверенностью сказать, что проблема тревоги, она связана с накоплением в течение жизни большого количества тревожных событий. У человека есть специфика восприятия ситуации неопределенности. То есть человек сталкивается с какими-то неопределенностями, и многие люди специфично такие ситуации воспринимают. Эти ситуации провоцируют страх. С течением жизни человек накапливает такие ситуации неопределенности, это повышает его уровень тревожности за счет накопления тревожных событий. То есть, если мы ответим на вопрос, в чем причина проблем с тревогой, она в том, что у вас часто в течение дня возникает тревога, это связано с тем, что вы так воспринимаете ситуации, с которыми сталкиваетесь в жизни. То есть причина проблем с тревогой в том, что у вас есть специфика восприятия ситуации определенная, которая вызывает тревогу. И таких ситуаций вы накопили большое количество. Вот можно так это объяснить. То есть, Здесь проблема в том, что вы воспринимаете как опасное большое количество тревожных ситуаций. То есть люди сталкиваются с какими-то ситуациями, вы тоже с ними сталкиваетесь, но они их воспринимают спокойно, а вы воспринимаете тревожно. И здесь есть проблема черно-белого мышления. Здесь, когда мы находимся в моменте, то есть страх возникает только здесь и сейчас, но при этом вы не на «здесь сейчас» реагируете страхом, не на те ситуации, которые здесь сейчас произошли. Реагируете вы в двух направлениях. Первое направление – это ваши планы на будущее. Как только вы что-то планируете, это для вас неопределенность. Вы не знаете, что ждет вас в будущем. И автоматически видите негативный сценарий. И это приводит к страху. Второе – это когда уже что-то в жизни произошло. Вы, например, что-то увидели, услышали, почувствовали или вспомнили. Вы также зачастую не понимаете, почему так случилось, как случилось. Это тоже для вас ситуация неопределенности. И вы такую ситуацию объясняете одной пугающей причиной. Тогда тоже возникает страх. Ввиду такого восприятия ситуации неопределенности у вас естественным образом на них возникает страх. Или тревога. Это одно и то же. И при этом большое количество таких ситуаций приводит к повышенной тревожности в целом и к проблемам уже с тревогой. Поэтому причина вашей Проблем с тревогой – это количество ситуаций, которые вы воспринимаете как опасные ввиду специфики своего восприятия. Надеюсь, я ответил на первый вопрос. Дальше. Беспричинная тревога. На самом деле это большой миф. Но в ваших глазах может быть так, что вы считаете, что ваша тревога действительно беспричинна. Возвращаясь к тому, что я уже сказал, нам кажется, что, вот, допустим, я сейчас сижу за столом, и записываю видео. Вопрос: есть ли у меня сейчас какие-то причины для тревог? Нет, я сижу за столом, я в безопасности, и все прекрасно. Но при этом вопрос в другом: могу ли я сейчас тревожиться? Могу, потому что я могу сейчас что-то запланировать. Предположим, после этого видео мне нужно идти к стоматологу. А в прошлый раз у стоматолога, как только мне делали, допустим, какую-нибудь инъекцию в челюсть или в десну я упал в обморок и я боюсь что у меня это повторится получается что я сейчас уже испытываю страх за то что планирую сделать в будущем сейчас ничего не происходит но я уже боюсь но зачастую если бы мы брали как бы любого человека то он бы просто сказал да я просто испугался и не знаю вообще на что и получается что для него вот этот первичная ситуация которая спровоцировала тревогу она не ясна то есть вы не понимаете, на какое событие среагировали, и в результате этого вам кажется, что тревога без причины. Но если мы возьмем вашу эмоциональную сферу, страх, тревоги относятся к эмоциональным реакциям. Эмоции любые у нас всегда возникают только на что-то. Они не возникают сами по себе. То есть вы не можете заставить себя сейчас испугаться, вы не можете заставить себя сейчас порадоваться, или пораздражаться, или пообижаться. Но вы можете что-то вспомнить, что вас, например, раздражает, вспомните, что вас что-то тревожит, можете вспомнить, что вас что-то радует, но это будет вашим восприятием того, что вы вспомнили что-то, то есть конкретной ситуации. Поэтому здесь то же самое. Когда возникает тревога, всегда есть события, на которые вы среагировали, Потому что цепочка, по которой тревога возникает, это такая. Сначала возникает событие. Событие это то, что по факту произошло в вашей жизни еще до вашей оценки. Дальше идет восприятие. Это как раз ваша оценка того, что произошло. Если вы восприняли событие как опасное, то естественным образом возникает эмоция страха, то есть тревога. Получается, что перед тем, как возникает тревога, у вас еще два этапа события и восприятие этого события. Это все я говорю вам на основе когнитивно политической психотерапии и работы с большим количеством клиентов. То есть мы это реально видим на практике у каждого человека. Поэтому отвечаем на вопрос, не бывают без причины тревоги. Всегда есть события, на которое вы страхом среагировали, и происходит это в результате вашего восприятия этого события. Как убрать тревогу в моменте? Есть два вопроса. Это как избавиться от тревоги совсем и как и прекратить ее существование здесь сейчас. Я работаю над тем, чтобы не допустить появления тревоги в тех ситуациях, в которых она сейчас появляется. То есть смотрите, когда я работаю с людьми, я определяю те ситуации, которые сейчас вызывают у них тревогу. И делаю так, чтобы когда эти ситуации повторяются, тревоги снова не возникло. И получается, что если человек оказался в ситуации, а тревога возникла, я уже, получается, как бы проиграл. Потому что я должен был обеспечить так, чтобы у него она не возникла. И это нормально. Потому что мы зачастую, разбирая ситуацию, постепенно это все делаем. Но бывают моменты, когда тревога уже возникла. И что же делать тогда? Дело в том, что когда тревога возникает, помните, мы говорили про цепочку. События, восприятие, страх. А дальше идут симптомы страха. То есть, как только тревога возникла на эмоциональном уровне, ваш мозг тут же направляет сигнал надпочечником на выброс адреналина. И у вас возникают симптомы страха, и симптомы тревоги. Сердцебиение, головокружение, напряжение, дрожь, дискомфорт в животе и различные другие учащенные дыхания, там, бросать тоже в холод. Очень много симптомов запускает ваша вегетативная нервная система в результате выброса адреналина. Все эти симптомы совершенно естественны. И самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы убрать тревогу, это в первую очередь нормализовать свое физическое самочувствие, убрать, скажем так, последствия тревоги. То есть я эмоционально тревожусь, но на физическом уровне я это могу очень сильно ощущать в виде дискомфорта. Поэтому вы можете использовать любые дыхательные техники на расслабление, релаксацию. И это позволит вам нормализовать свое физическое состояние, в результате чего снижается тревожность в моменте. Другой момент, это когда мы... Переключаемся, то есть мы переключаем свое внимание на что-то. Например, на телефон, на звонок, на какое-нибудь другое рассуждение. То есть, когда вы на что-то отвлекаетесь. Да, это, к сожалению, приводит к избеганию, как бы тревог, а это не убирает их, но в моменте это позволяет успокоиться. То есть эмоционально пытаемся отвлечься, либо на физическом уровне пытаемся нормализовать свое физическое состояние. И в результате этого мы в моменте можем купировать. Тревогу, которая возникла. Конечно, это то решение, которым нужно пользоваться постоянно. То есть, когда у вас тревога возникла, вы снова это использовали, возникла, использовали, и так делаете на регулярной основе. Меня же больше интересует избавление а, от тревоги а, на уровне постоянном. То есть, что мы, допустим, прорабатываем тревожную реакцию, и человек, оказываясь в этой ситуации, больше тревогой не реагирует. То есть делаем так, чтобы ему не надо было себя успокаивать, потому что он просто не тревожится. Четвертый вопрос. Как избавиться от тревоги навсегда? На самом деле здесь уже все готовое, есть решение, которым вам нужно просто воспользоваться. Мы с вами изначально сказали, что причина ваших проблем с тревогой – заключается в количестве тревожных событий, которые вы накапливали годами. То есть вы воспринимали все больше и больше ситуаций в жизни как опасные, это повышало ваш уровень тревожности. Соответственно, для того, чтобы убрать тревогу навсегда, вам нужно сократить количество этих тревожных событий. Сокращаем мы их не за счет того, что мы избегаем этих ситуаций, а за счет того, что мы меняем свое восприятие к этим тревожным ситуациям. То есть, если я воспринимаю ситуацию как опасную, то она естественным образом вызывает у меня страх и тревогу. Если я естественно и спокойно воспринимаю ситуацию, то она никакой тревоги у меня не вызывает. И получается, что ключевым моментом в работе это всего два простых этапа. Первый этап – определение всех этих тревожных событий. Все, что вам нужно, это зафиксировать по АБЦ-схеме когнитивно-политической психотерапии все ваши тревожные события, которые на сегодняшний день у вас возникают. Грубо говоря, вам нужно просто оцифровать все свои тревожные реакции, зафиксировать их. Следующий этап. То есть сама фиксация – это всего лишь определение этих тревожных событий, но при этом это не изменяет ситуацию в целом. Это подготовительный этап. Второй этап, основной, это изменение вашего восприятия к тревожным событиям. Как мы и говорили, что проблема здесь заключается в том, как вы воспринимаете ситуацию неопределенности. Когда что-то планируете, видите негативный сценарий. Когда что-то произошло, видите негативную причину, которую объясняете случившееся. И в результате такого восприятия возникает тревога. Для того, чтобы убрать тревогу из этих ситуаций, вам нужно расширить свое восприятие каждому тревожному событию. В случае, если вы что-то планируете, видите негативный сценарий, нужно видеть остальные возможные сценарии, не только плохой и хороший, а от плохого до хорошего. В случае же, если что-то произошло и вы объяснили это одной пугающей причиной, нужно найти совокупные причины, которые в сумме совпали и привели к тому, что случилось. Таким образом, вы расширяете свое восприятие, и переводите эти события из разряда опасных в разряд спокойных и естественных. Таким образом сокращаете общее количество тревожных событий, снижается уровень тревожности, проходят навсегда ваши проблемы с тревогой. Дальше. Тревога непрерывная весь день. Что же делать? В случае, если вы столкнулись с непрерывной тревогой, это никак не отменяет все то, что я рассказывал до этого. Это на самом деле только подтверждает. Дело в том, что чем больше тревожных ситуаций вы накапливаете, тем чаще они проявляются в течение дня. Представьте свою проблему проще. Вот Я вот сейчас спрашиваю клиентов, во сколько вы просыпаетесь? И во сколько ложитесь спать? Клиент, допустим, говорит, я просыпаюсь в 8, ложусь в 12. И я говорю ему, вот с 8 утра до 12 ночи, это то время, в которое у вас могут возникать тревоги и страхи. Как эмоциональные некие такие вспышки, то есть вспышка тревоги возникла. И наша задача, чтобы вы сообщали мне про каждую возникшую вспышку с 8 утра до 12 ночи. То есть возникла тревожная тревога, вы об этом сообщили. Возникла тревога, сообщили. Причем клиенту достаточно сообщать просто своими словами, даже если он совершенно не понимает, на что среагировал. Банально даже он может написать просто, что я сидел на диване и смотрел телевизор, у меня возник страх. А дальше я уже задаю вопросы, мы вместе с ним определяем, на что же он среагировал. И получается, что часто... Чем больше общее количество тревожных ситуаций, чем чаще они возникают в течение дня, потому что множество ситуаций у вас повторяющихся. Есть еще ситуации, которые длятся, ну, могут повториться несколько раз за день. Например, у меня был клиент, который переживал за то, как полетит на самолете. И ему предстоял полет через неделю. И он каждый день по раз в пять, наверное, думал про то, как пройдет этот полет. И первую неделю, когда мы фиксировали тревожные события, он очень часто упоминал именно это событие, потому что он, допустим, смотрит на дату. Это напоминает ему про полет. Он увидел в телевизоре полет. Вспомнил про полет. Он собирает вещи или думает, что надо взять будет с собой какие-то документы. Тоже вспоминает про полет. Получается, множество ситуаций напоминали ему про полет. Он планировал, как пройдет этот полет. И переживал, что он пройдет плохо. В частности, он переживал, что у него там в самолете случится паническая атака. Вторично он уже переживал, что этот сам самолет может не долететь. И другие моменты, которые его волновали. Поэтому мы говорим о том, что когда у вас возникают в течение дня тревожные ситуации Очень часто вы попадаете в такую большую плотность этих тревожных событий Что вы, пытаясь отвлечься от одной тревожной ситуации, переходите к другой И это происходит неосознанно То есть вы переживаете за полет Долго-долго-долго о нем думаете Потом начинаете думать, блин, что же я все время думаю про полет Это вообще как-то ненормально, начинаете уже думать про это Потом начинаете думать, блин, а как же я смогу работать, если я вот в таком уже состоянии? И получается, что у вас настолько высокая плотность тревожных ситуаций за день, что вы просто-напросто от одной тревоги переходите к другой, от одной к другой. Также это могут усиливать и симптомы, которые возникают, что вы боитесь, что симптомы не пройдут, что состояние не пройдет что это поменяет вашу жизнь. То есть зачастую само тревожное состояние через какое-то время начинает беспокоить вас с точки зрения как ситуация, что я вдруг в этом тревожном состоянии останусь надолго. И получается, что я все время беспокоюсь за что-то, потом начинаю беспокоиться за состояние и каждый день переживаю, что оно никогда не пройдет. И это получается создает некую непрерывную тревогу. А также у вас есть повышенный тревожный фон. То есть, когда много тревожных событий, вы уже можете ощущать даже просто повышенную тревожность в целом, несмотря на то, возникают у вас в моменте тревожные события или нет. Поэтому здесь принцип точно такой же. Мы начинаем определять все эти тревожные события. Те, которые можем определить, начинаем их прорабатывать. За счет чего уменьшается количество тревожных событий, сокращается уровень тревожности. И у вас происходит вот что. Количество времени хорошего самочувствия начинает увеличиваться. Количество времени плохого самочувствия сокращаться. Это не значит, что вы проработав тревожные ситуации, переходите к тому, что у дня нет тревог. Но их количество начинает сокращаться. И большую часть времени вы все больше и больше начинаете чувствовать себя спокойно. Вот. Ну, на этом в принципе все. Все вопросы мы с вами сегодня про тревогу осветили. Теперь я надеюсь у вас есть очень четкое понимание, как это все происходит. Что же с этим всем делать. Поэтому если у вас еще остались какие-то вопросы про тревогу. Обязательно напишите их в комментариях. Я постараюсь осветить эти вопросы в своих следующих видео. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.